Часто друзья, мастера, клиенты задают вопросы, как и почему одни зарабатывают много, но им постоянно не хватает денег, а другие зарабатывают не так много, но у них есть все, что они хотят. Они часто путешествуют с детьми, у них есть и квартиры, дома и машины. Они свободны, не зажаты в тратах. Как и кому молятся те, у которых лежат миллионы на счетах или это просто везение? но при этом они боятся жизни. А другие имеют меньше, но все их желания сбываются. И есть ли секрет управления деньгами? Да, секрет есть. Как привлечь денежные ресурсы? Где они находятся и как ими управлять? Кера Соболь знает и делится щедро со своими слушателями сакральными и сутевыми словами денег. И сегодня многие уже знают и могут объяснить, что такое финансы и почему финансы поют романс. А вы знаете? Сегодня слушатели школы-студии Киры Соболь понимают, что разные тренинги по финансовой свободе, управление финансовыми потоками не более, чем ловушка для тех, кто не включает голову и бежит туда, где много слов, но мало дела. Любой желающий может познать секреты не только приманивания денег, но и исполнения своих желаний. Любовь желающий может значительно улучшить свой приток денег с помощью знаний. 5 ноября начинается практикум «Денежная ралли». Энергия и знания данного практикума будут усилены 12 магическими днями дня рождения мастеров, которые в эти дни будут проводить свои волшебные обряды и действия. Все участники получат дополнительные ресурсы и новые знания, не просто эффективные но и быстро дающий результат. Тем более, что такое совместное действие с участниками практикам в этом году больше не будет. Вы узнаете, какие камни помогают привлечь деньги, какие лунные сутки самые лучшие для создания денежных колодцев. Получите знания о силе разных кошелей и совместно с мастерами создадите магнит для денег. Зарегистрироваться на практикум. Денежные ралли можно на сайте kerasobol.ru или в социальных сетях. Пользуйтесь сакральными знаниями, улучшайте свою жизнь. Знания помогут решать проблемы легко и просто. Вы сами начнете жить лучше и поможете своим близким. Друзьям пройти этот путь. Помогая и поддерживая друг друга.